Ты видел, что биткоин собирается сделать прямо сейчас? Это может быть самый бычий сигнал, который мы видели всего трижды за всю историю биткоина, и ты точно не захочешь его пропустить. А если ты впервые на этом канале, меня зовут Богатий Ишиди, с начала 2018 года я обозреваю криптовалютный рынок. Я поддерживал биткоин, когда он стоил 20 тысяч долларов. Я поддерживал инвесторов в биткоин, когда он стоил 3 тысячи долларов. И я поддерживаю биткоин его холдеров теперь, когда он вырос с 20 до 69 тысяч снова упал до 25 тысяч долларов. Четыре долгих и напряженных года. Четыре года кропотливой работы. И если тебе нравится то, что я делаю и делал, почему бы не поставить лайк и не подписаться на канал, и не поделиться этим видео в своих социальных сетях. Это очень помогает, правда. Я стараюсь делать обзоры каждый день, и твоя поддержка мне очень нужна. Кроме того, это полезная информация, и чем больше людей ее увидит, тем лучше. Большое спасибо за поддержку. Итак, это месячный график биткоина, на который я наложил один единственный индикатор – стахастический индекс относительной силы. Этот индикатор отображает импульс, который помогает нам определять силу тренда и вероятность его смены. Когда этот индикатор на месячном графике цены биткоина проваливается ниже уровня в 20 пунктов, импульс очень слабый. И это тот самый момент, когда цена достигает дна на медвежьем рынке. И чем дольше импульс на стахастике мертв – тем дольше цена биткоина болтается в коридоре у самого дна. Поэтому мы и видим вот такое продолжительное дно. Это было в 2015. То же самое мы видели в 2018. Мы очень долго находились в диапазоне около дна, потому что наш импульс был продолжительное время слаб. И нахождение цены около дна продолжалось до тех пор, пока стахастик не пробивал этот уровень и 20 пунктов снизу вверх. Как только это происходило, биткоин переходил в параболическое движение. Это было в 2018 и точно так же было в 2015. И как только стахастик пересек 20 уровень снизу вверх, цена перешла в параболический рост. Собственно, так и начинались бычьи рынки после продолжительного падения. Когда импульс пробивал этот уровень снизу вверх, именно тогда бычий рынок и начинался. Это пробитие означает, что импульс набирал силу и поэтому цена взрывалась. Так было всего лишь трижды И третий раз – это сегодня. Вот такой у нас секретный лайфхак. Такой вот гениальный график, о котором почему-то никто не говорит. Посмотри, сейчас в 2022 году происходит все точно то же самое, что и в 2015 и 2018 годах. Когда стахастик провалился ниже 21 уровня, это означало, что импульс на рынке был практически мертв. Это означало, что цена обвалится. И она обвалилась с 69 тысяч до 70%. 17,5 с половиной тысяч долларов теперь некоторое время мы находимся ниже этого 21 уровня и поэтому цена биткоина начинает торговаться в диапазоне около 1 точно так же как это было в 2015 и 2018 угадай когда начнется новый бычий рынок когда биткоин перейдет в параболический рост Правильно, когда наш стахастик пересечет 21 уровень снизу вверх. Это будет означать, что импульс на рынке набирает силу, и цена будет просто взрываться. Самое интересное, что этот индикатор абсолютно бесплатный на TradingView, и ты можешь сам за ним следить. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео было полезным или интересным, не забудь поставить лайк, а также подписаться на канал. Увидимся в новых видео. До скорого!